Доброго дня, друзья! На связи мой компьютер и у микрофона Ирбис. Месяц назад мы рассказали вам самые популярные мифы, связанные с процессорами AMD Ryzen и Intel Coffee Lake. И теперь мы переходим к современным видеокартам, мифов про которые ничуть не меньше. Миф номер один. Драйверы для видеокарт AMD кривые, а у Nvidia все идеально. Пожалуй, один из самых популярных мифов, который тянется еще с бородатых нулевых, когда зачастую различные игры хорошо работали на абсолютно разных версиях драйверов. Разумеется, в 2020 году, что AMD, что Nvidia активно тестируют драйверы перед релизом. Однако, как это обычно бывает, ошибки встречаются у всех. Например, Nvidia очень любит выпускать ход-фиксы, так называемые быстрые заплатки, причем выходят они чуть ли не по десятку в год. Последний такой вышел в феврале 2020-го. Он исправлял проблемы с Vulkan, появившиеся на предыдущей версии драйвера. С другой стороны, у AMD были проблемы с черными экранами на линейке RX 5700, которые компания исправляла почти полгода. При этом стоит учесть, что за несколько лет AMD зачастую допиливает драйверы настолько хорошо, что производительность старых видеокарт в играх может подняться на существенные 10%, вполне себе приятный бонус. В случае же с Nvidia, в основном обновления драйверов никак не влияют на производительность. Так что, в общем и целом, можно сказать, что с драйверами у производителей видеокарт паритет. Ошибки и баги встречаются у всех, к сожалению, это скорее норма современного софтописания, чем исключение. Миф номер два. Трассировка лучей – баловство, о котором забудут через пару лет. Именно так говорили и продолжают говорить пользователи после выхода в продажу видеокарт Nvidia RTX 2000 с аппаратной поддержкой трассировки лучей, приводя в пример другую технологию – Physics, которая около 10 лет назад казалась перспективной для обсчета физики различных объектов в играх, однако на данный момент почти нигде не используется. И все же пора уже признать, что трассировка – это надолго, если не навсегда. Во-первых, эту идею поддержала AMD. Их видеокарты на архитектуре RDNA 2 с поддержкой DXR выйдут к концу этого года. Во-вторых, эту идею поддержали производители консолей. И в PlayStation 5, и в новом Xbox будут видеочипы на все той же архитектуре RDNA 2. В-третьих, эту идею поддерживает Microsoft. Буквально несколько дней назад они представили новый API DirectX 12 Ultimate. Ну и в-четвертых, игр с поддержкой DXR уже больше десятка, причем этой технологией заинтересовались крупные студии с ожидаемыми релизами. Например, трассировка точно будет в Киберпанк 2077. Так что медленно, но верно, Ray Tracing вытеснит текущие методы обработки теней и освещения, и вполне может быть, что через лет пять выйдет первая игра, которая просто не запустится на видеокарте без поддержки трассировки. Миф номер три. Видеокарты после майнинга брать себе дороже. Почему-то в умах большинства людей майнинг фермы – это такие огромные ржавые протекающие ангары, где под жесточайшим разгоном молотят видеокарты, а рядом сидит бородатый админ и чинит вышедшие из строя советским паяльником. На деле же большая часть видеокарт, которые сегодня можно найти на различных барахолках, идут из больших ферм и зачастую имеют номера. С учетом того, что разгон GPU существенно увеличивает жор видеокарты и очень несущественно увеличивает производительность, его в майнинге почти не используют. Более того, хватает алгоритмов, где важна видеопамять, то есть GPU и вовсе прохлаждается. В итоге. Такие видеокарты зачастую работают даже в лучших условиях, чем у обычных геймеров. И самая серьезная проблема, с которой вы скорее всего столкнетесь, это разболтанные вентиляторы и высохшие термопрокладки. Очевидно, что фиксится это за достаточно небольшие деньги, так что не стоит отказываться от видеокарт после майнинга, зачастую это хороший способ получить отличную карту за копейки. Друзья! Пока Европа борется с эпидемией коронавируса, в Китае уже выздоровели 90% зараженных. И с 27 марта по 1 апреля на AliExpress будет большая распродажа, в честь их десятилетия. В этот период можно купить товары по очень выгодным ценам. Будут скидки до 90% от продавцов и спецкупоны от AliExpress. Даже на товары с доставкой из России. Однако в период распродажи недобросовестные продавцы особенно любят завышать цены на товары. Чтобы избежать переплаты и найти настоящие скидки, по традиции советуем воспользоваться расширением Али-Радар. Оно покажет динамику цены, рейтинг продавца и найдет похожие товары. Это очень удобно и сэкономит вам деньги и время. Также в АлиРадар появилась новая функция – поиск похожих на других сайтах. Можно сравнивать цены на одни и те же товары в любом онлайн-магазине и AliExpress, даже не переходя на сайт китайского маркетплейса. Сервис доступен для браузера и смартфона, ссылки на расширение ищите в описании. А мы едем дальше. Миф номер четыре PCI-Express 4.0 прорывной стандарт. Видеокартам с PCI-Express 3.0 пора на свалку. Ну что ж, интерфейс PCI-Express 4.0 действительно быстрее 3.0 аж вдвое на каждую линию. Но действительно ли это так важно? Если у видеокарты не хватает видеопамяти, как в случае с AMD RX 5500 XT на 4 ГБ, то разница с 8-ми гиговой версией составляет в среднем 15-20% FPS, что достаточно существенно и легко объяснимо. Недостаток собственной памяти видеокарта компенсирует из оперативной памяти, и чем быстрее шина, по которой она общается с процессором, тем быстрее она получает доступ к памяти. Однако, если мы возьмем уже достаточно массовые видеокарты с 6 и более гигабайтами памяти, то тут разницы между PCI Express 4 и 3 практически нет. И даже разница между 4 и 2 составляет от силы несколько процентов. Более того, единственный чипсет, на данный момент поддерживающий PCI-Express 4.0, это топовый и дорогой X570. Так что пока нет смысла гнаться за PCI-Express 4.0. А с учетом того, что PCI-Express 5.0 почти готов и скорее всего появится через пару лет, четвертая версия шины рискует остаться нишевой и непопулярной. Миф номер пять. Разгон видеокарты даст существенный прирост производительности. К сожалению, прошли те славные времена, когда видеокарты гнались так, что зачастую достигали уровня производительности более старшей модели в линейке. Теперь же прирост в 10% FPS уже считается хорошим уровнем, и это при том, что в реальной игре вы едва ли его ощутите. Конечно, можно вспомнить про перешивание BIOS у видеокарт AMD, позволяющий превратить RX 470 в RX 570, а RX 5700 в почти RX 5700 XT. Но, увы, это скорее редкость, чем практика. Например, на большинстве видеокарт NVIDIA RTX прирост производительности от разгона оказывается на уровне 5-7%. Так что можно смело говорить, что разгон видеокарт умер. За приростом в пару процентов просто нет смысла гнаться, и единственное, что даст вам монструозное водяное охлаждение вашей карточки, так это низкие температуры и не более того. Что Nvidia, что AMD наловчились выбирать почти весь частотный потенциал на заводе. С одной стороны, это на руку обычным пользователям, но с другой слегка грустно, что эра оверклокеров клонится к закату. Миф номер шесть – производительность мобильных и десктопных видеокарт с одинаковым названием сравнима. Начиная с видеокарт Pascal, а ниже GTX 1000, NVIDIA использует одинаковые названия для мобильных и десктопных видеокарт. Поэтому кажется, что RTX 2080 в тонком ноутбуке и громоздком ПК – это одно и то же, и невольно удивляешься тому, насколько продвинулся прогресс. Однако на деле физику не обманешь. Видеокарта, для охлаждения которой в ПК используется пара вентиляторов и пяток тепловых трубок, уж точно не сможет работать на тех же частотах в ноутбуке с толщиной менее двух сантиметров. Насколько же будет ниже производительность? Ответ может шокировать – до двух раз. Частота RTX 2080 Max-Q может составлять всего 735 МГц при теплопакете в 75 Вт. Как итог, реальный ее уровень производительности в играх может быть лишь около десктопной GTX 1660 Ti. А с учетом того, что никто не заставляет производителей ноутбуков писать, что в их решении стоит урезанная Max-Q-версия, без тестов абсолютно непонятно, на что реально способен каждый из игровых лэптопов. Поэтому, увы, но зачастую название топовой десктопной видеокарты в ноутбуке – это просто маркетинг. И как бы Nvidia ни старалась, очень немногие лэптопы реально могут выдавать в играх производительность ПК с аналогичной графикой. При этом обычно такие ноутбуки по мобильности реально ближе к компьютерам, чем к своим собратьям. Миф номер 7. SLI умер игры не заточены под пару видеокарт. Технология объединения видеокарт появилась полтора десятка лет назад, и ее пик пришелся на конец нулевых и начало десятых. Была видеокарта NVIDIA GTX 295, которая имела два чипа от GTX 280. Была Asus Mars с двумя чипами от GTX 760. Но в дальнейшем цены на видеокарты только повышались, и в итоге, если 10 лет назад за 700-800 долларов можно было взять пару топовых видеокарт, то сейчас лишь одну. В результате 3-4 года назад количество систем с SLI или Crossfire стало настолько мало, что создатели игр прекратили оптимизировать под эти технологии свои проекты. Поэтому в народе закренилось мнение, что объединение видеокарт больше не работает, однако это не так. Например, пара RTX 2080 Ti объединенных по NVLink быстрее одной RTX 2080 Ti в разрешении 8К, зачастую на 60-80%, что можно назвать отличным приростом. Конечно, это далеко не самое популярное разрешение, однако оно отлично показывает, что большинство современных игр, таких как Rise of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Far Cry 5 и других AAA проектах прирост от SLI есть, и он огромен. Так что объединение видеокарт снова дает хороший буст производительности. Конечно, если у вас есть пара тысяч долларов на 2 RTX 2080 Ti. Миф номер восемь. Профессиональные драйверы видеокарт не подходят для игр Что Nvidia, что AMD выпускают так называемые профессиональные драйверы для своих десктопных видеокарт. У зеленых это Creators Ready драйвер или по-новому Studio драйвер. у красных это Адреналин Pro драйвер. Эти драйверы лучше оптимизированы для работы в CAD-проектах и прочих задачах, использующих GPU, и поэтому у многих может возникнуть подозрение, что у них все плохо с играми. Однако на деле это абсолютно не так. Тесты показывают, что в играх разница между ними в пределах погрешности, так что можете смело ставить дум на рабочий показ с RTX 2080 Ti. FPS низким точно не будет. Как видите, мифов о современных видеокартах хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях. Удачи!